Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и в этом видео мы с вами поговорим о Марсе в Деве. Марс перешел в этот знак 29 июля и будет в нем находиться по 15 сентября. И Мы с вами рассмотрим аспекты Марса в этот период, а также разберем для чего подходит это время и как можно использовать его с максимальной отдачей. Переход Марса из амбициозного Льва в трудолюбивую Деву произошел на оппозиции к Юпитеру. И это создает определенный эмоциональный энергетический фон на весь период пребывания Марса в этом знаке. Поэтому ранее 29 июля мы получили огромную порцию вдохновения и веру в то, что мы можем воплотить в нашу жизнь что-то поистине амбициозное. И вспомните сейчас, что вас вдохновляло в конце июля, в начале августа, какая тема будоражила ваше воображение, что придавало вам сил и желание действовать. По сути, сейчас наступило то самое благоприятное время для того, чтобы воплощать в реальность самые амбициозные планы. И период с 29 июля по 15 сентября подходит для того, чтобы очень правильно внедрять любые замыслы. Дело в том, что во всех наших действиях мы будем рациональны и очень аккуратны. Да, с одной стороны, в августе солнце большую часть месяца еще находится во льве. И это дает особый подход и вкус, но... В то же время Марс в Деве будет все равно направлять нас на то, чтобы мы тратили свои силы на что-то действительно стоящее, рациональное, то, что поможет нам создать прочный фундамент. Поэтому данный период идеально подходит для того, чтобы быстро решить фундаментальные вопросы в нашей жизни, которые касаются организации бизнеса, нашего рабочего коллектива нашей работы и деятельности, а также здоровье. Это прекрасное время, чтобы выбрать новый комплекс упражнений, посетить вашего врача, закупиться БАДами и витаминами. Марс перемещается в деловой, экономный и очень последовательный знак Деву. Это значит, что все те, у кого знак Земли преобладает в натальной карте, а также все те, кто считает себя консерваторами, будут ощущать в этот период себя в своей тарелке. Как раз вот это время подходит для неспешных и продуманных действий. В работе будет цениться профессионализм, умение просчитать ситуацию наперед, а также продуманный и логичный подход. С 8 по 12 августа на небе квадратура Марса к лунным узлам – и это период работы над ошибками. Обращайте внимание на то, какие события происходят в этот период. Это хорошее время для того, чтобы обратить внимание на свои недочеты и поработать с ними, чтобы в дальнейшем повысить свою эффективность. Далее с 16 по 21 августа мы будем ощущать соединение Марса и Меркурия. Это важнейший аспект всего августа месяца точным он будет 19 числа и это период когда мы в полной мере можем проявить свой профессионализм свои знания это прекрасное время для того чтобы навести порядок в бухгалтерии для того чтобы подготовить какой-то отчет продумать план действий создать новый курс в любом случае Вся активность в этот период направлена либо на контакты, либо на знания, либо на то, чтобы упорядочить какой-то процесс. Если вы ранее планировали покупку техники, либо канцелярии, или вам нужно навести порядок в офисе, в бумагах, либо в отношениях с вашими сотрудниками, коллегами, Лучшего времени не найти. Соединение Меркурия и Марса способствует быстрому и эффективному решению этих вопросов. Это очень хорошее время для шопинга и покупок, так как вы сразу будете видеть, насколько хорошо эта вещь работает, если какой-то брак и недочеты. Но также это очень благоприятное время для работы, для написания статей, для того, чтобы мастерить что-то своими руками, может появляться желание что-то создать, либо показать свои способности и умения. У некоторых людей может активизироваться тема деловых переговоров, поездок, командировок. Может быть желание решать вопросы, связанные с автомобилем, либо оформлять бумаги и документы. С 20 по 23 августа Марс и Меркурий вместе будут в аспекте к Урану. Это особенное время, когда... В кратчайший срок можно добиться результата в том деле которое для вас является важным особенно этот аспект ускорения касается тех проектов и дел которые ранее по какой-то причине у вас не получались либо тормозились этот аспект будет способствовать тому чтобы внести жизнь в эти проекты, внести динамику в развитие определенных процессов. Кроме того, в этот период можно найти оригинальный подход или какой-то нестандартный выход из сложившейся ситуации, благодаря тому, что аспект Меркурия и Урана всегда дает новизну и оригинальные идеи. Это может быть период, когда вы встретитесь с вашими друзьями, либо это время спонтанных поездок. Но главная фишка, скажем так, этого периода — это сверхпродуктивность, то есть очень большое количество энергии, которое важно правильно направить, а также возможность всегда найти план Б. Поэтому даже если вот вы обозначили себе какую-то цель, но не получается к этому прийти, не расстраивайтесь, старайтесь искать обходные пути, так как в этот период главное это продумывать любой план и искать выход из ситуации а вот с 29 августа по 6 сентября будет оппозиция марса и нептуна и это снизит нашу активность это конфликт чувств и разума и поэтому мы можем скажем так тратить время на какие-то вот процессы, которые происходят внутри нас. Мы можем отвлекаться на наши чувства, мы можем быть более рассеянными. Будет большая необходимость находиться в уединении, либо, скажем так, больше отдыхать. Некоторые люди на подобные аспекты реагируют тем, что у них появляется сонливость. То есть будто бы вот сделался небольшой объем работы и сразу же хочется отдохнуть поэтому вряд ли в этот период получится выполнить большой объем задач. Учтите это в процессе вашего планирования. Но зато вы можете использовать этот аспект для того, чтобы объединять других людей вокруг вашей идеи, так как эмоциональный подход будет давать вам результат. К тому же в это время важно представлять конечный результат любого проекта, это поможет вам, Лучше видеть ту цель, которой вы движетесь визуализации, как раз-таки помогут даже мотивировать себя для определенных действий. Кстати, это очень хорошее время для путешествий к водоему, а также на природу. Поэтому, если по каким-то причинам вы не отдохнули летом, либо если вы хотите отдохнуть еще раз, то можете планировать это на начало сентября. Кстати, это также очень хорошее время для презентации своих продуктов, так как опять-таки эмоциональный подход к делу поможет вам зацепить нужных людей и поможет вам донести ценность вашего продукта. В целом творческий подход в этот период будет давать хороший результат, поэтому как минимум нужно стараться перестроиться из привычного графика и привычного видения вашей работы. Сложнее всего в этот период будет эм, придерживаться рационального подхода, поэтому есть риск стать жертвой мошенников, э, либо столкнуться с обманом. Учтите этот момент и старайтесь не начинать, сотрудничество с кем-то новым, с человеком, которого вы ранее не знали. С 3 по 8 сентября Марс будет в трене к Плутону, и это замечательное время для активной и динамичной работы. Если вы чувствительны к аспектам между этими планетами, если, к примеру, в вашей натальной карте есть аспект между Марсом и Плутоном, то вы будете в этот период очень и очень на взводе, вы будете готовы выполнять большой объем задач и старайтесь действительно быть по максимуму активными в это время иначе может ощущаться раздражительность и даже вот в такой момент когда вы будете давить на окружение старайтесь выполнять те дела на которые раньше не хватало внутренней уверенности если особенно есть тема когда нужно опять-таки презентовать что-то если нужно проявить вот такую хватку, продавить какую-то тему, проявить настойчивость, то данный аспект будет способствовать тому, чтобы получилось задействовать эти качества. Но на самом деле аспект между Марсом и Плутоном — это в первую очередь о большом количестве работы. И часто люди ощущают этот аспект как просто груз, который наваливается. И поэтому будьте готовы к тому, что может появиться большое количество задач, которые нужно решать прямо здесь и сейчас. С одной стороны, в этот период может произойти подъем в делах и может получиться выполнить большой объем задач, но с другой стороны, есть риск травматизма. Поэтому будьте внимательны и старайтесь не рисковать, особенно в тех темах, в которых вы не опытны. Если появляется ощущение, что градус напряжения повышается до критической отметки, если накапливается внутри раздражение, старайтесь выпускать эту энергию через физические нагрузки и спорт. Это будет очень полезно на аспекте между Марсом и Плутоном. Это может даже помочь быстро достичь результата именно в плане того, как выглядит ваше тело. Ну и, как я уже говорила ранее, 15 сентября Марс переходит в следующий знак, в знак Весы, и это тоже будет очень интересный период. Если это видео оказалось вам полезным, если вы хотите узнать о том, как проявит себя Марс в Весах, и на что стоит обратить внимание, то дайте мне знать в комментариях, и обязательно будет продолжение. А пока что, до скорых новых встреч, пока-пока!